Здравствуйте! Сегодня состоялась двухнедельная стрижка. Вот И посмотрите, сколько базилика выросло за две недельки. Вот такой достаточно большой пучок. Это при том, что я немножко брала. Вот. Я стригу базилик для того, чтобы он не пошел в цветоносики. Вот постоянно отрастали новые новые ростики. Вот видите, один прозевала листик, и вот уже готовится к цветению. Вот такой урожай. Вот такие помидорки срываем мы их по пару штук через день но они совсем еще совсем небольшие как черри вот такие на подоконнике работает до свидания до новых встреч